Всем привет, с вами канал 812 фото. Сегодня хочется развить тему фотосумок, которые не похожи на фотосумки и не привлекают внимание окружающих. На нашем сайте вы можете ознакомиться со всем ассортиментом фотосумок. Сегодня же хочется рассказать о фотосумке Гольф. Данная модель на нашем сайте представлена в трех цветовых решениях. На передней и боковых сторонах расположились достаточно большие карманы, в которые с легкостью поместятся фильтры, карты памяти, ключи или телефон. Под верхним клапаном, да, эта часть сумки так и называется, спряталась хорошо прошитая молния. Внутри сумка оснащена специальным мягким подсумком, в который с легкостью помещается камера, объектив и внешняя вспышка. В случае необходимости подсумок легко вытащить и вы получите обычную сумку. Также в сумке есть небольшой карман для документов или планшета. Качество изготовления на высоком уровне. все швы ровные и без торчащих ниток. Мне кажется, это отличная сумка за отличные деньги. И на сегодня это все. Надеемся, это видео помогло вам сделать правильный выбор. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал. И до новых встреч. Пока-пока.